привет как вы смогли заметить на видео стоял какой-то гул и помимо гула еще стоял такой свист прям похоже на подшипников собственно говоря я что начал думать блин подшипники у меня там новые стоят я их заменил то есть они все прям в идеале думал на ведомушки вариатора и решил все-таки идти по самому простому методу исключения я стал рем... менять ремни у меня стоял оригинальный ремень номер его 360 Соответственно, я думаю, дай-ка поставлю свой старый, который 364 ремень. Смотрите, звук пропал. То есть такой только чисто звук трения резины остался. Но когда дальше держишь, ассист от этого не возникает, который вы видели, слышали на видео. Думаю, ну поставлю-ка я гейтс. Соответственно, поставил я гейтс. звука вообще никаких, включая даже звука трения резины нету. Ну, собственно говоря, ребят, вся проблема, значит, как оказалось, гораздо проще. То есть это не где-то там звуки еще другие, это чисто только проблема вот в составе, видимо, резины, использующейся на, при изготовлении ремня. Поэтому, посему для себя спокойно ставлю опять свой этот жужжащий, свистящий ремень. И, в принципе, не парясь, потому что звук очень был похожий, напоминающий то, что это как будто подшипник. прям вот звук такой подшипника. Ну, меня думаю, исключения, мы все прошли. Спробовали три ремня, в итоге, короче, проблем нет, можно не пережать, спокойно катать на ремне. Ребята, всем спасибо, ставьте лайки, будем еще разбирать разные варианты. Меня эта проблема очень долго мучила, но, в принципе, вот так. Не, жма... не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!